Обучение ключа Лада Гранта. Вставляем красный ключ. Вставили, включили зажигание. Сразу выключили. Машинка мигает. Вытаскиваем ключ. И вставляем тот ключ, который нужно обучить. Не успели. Еще раз. Вставили ключ. Вот так видно. Включили, выключили. Машинка мигает. Вставили обучающий ключ. Включили. Три пика. Ключ не трогаем. Еще два пика. Вытаскиваем ключ. Вставляем обучающий с красной вставкой. Три пика. Ждем. Еще два пика. Выключили зажигание. Быстро замигало. Потом включили зажигание. Вытаскиваем ключ. На некоторых машинах машина может пикнуть. Включили. Заводим. Все. Ключ обучился. Вот такой вот мы сделали интересный выкидной ключик. На этом ключе есть нельзя, он предназначен для обучения ключей. Он только для обучения. В этот ключ мы вложили черный чип.